В древности, в языческой Руси, в этот день все чушь нести могли. Шиворот на выворот одежду надевали и несли надежду, Чтоб домового отосна разбудить легко смогла весна. Зиму, как медведя, был он в спячке. В этот день искали все заначки. После равноденствия был в дреме. Не берег совсем порядок в доме, А с апрелем в бодрости проснется вот народ деревнях. И смеется, должен был увидеть домовой, Что не спящий люд вокруг живой Шутит, улыбается, смеется, Вот и домовой тогда проснется, Чтобы домового ублажить, Люди и стараются шутить, Чтобы потосна он не бузил, А как прежде, радостно зажил. Кашку, молочко под печь поставят, Пусть просуне кузя уплетает.